Падала навеки с небес вода Путнику забыл к лучшему, Вклеивала память за листом лист Дни календаря В жизни, что не делается всегда Делается к лучшему Люди говорят Люди говорят Жизнь Ничто не делается всегда, Делается к лучшему. Люди говорят, люди говорят, Боги не в ответе за твой бардак, И не повторяются. И в какие двери стучать теперь, Бить в колокола? Я бы позабыл тебя навсегда, но не получается. Сердце попола, сердце попола. Я бы позабыл тебя навсегда, но не получается. Сердце попола, сердце попола. Жилая совсем к ней привык Холода, холода, холода Океан без просветного вязи. Это разстилало ковер живое с ягодами красными, И для нас счастливых играла джаз медная труба. Шли с тобой дорогою мы одной, А теперь вот разными. Видно, не судьба, видно не судьба. С Дорогою мы одной А теперь вот разный мир Видно не судьба Видно не судьба Никуда, никуда, никуда Мне не деться от этого Эта боль будто здесь И жила я совсем к ней привык Холода, холода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 Океан без просветного, кри, Сердце кри.